Всем привет, с вами Рома, добро, я говорю по названиям let For dead 2 Да, это игра let For dead Кстати, сразу говорю, я ее купил по скидкам еще зимой но ну, не знаю, я как-то немного поиграл Потом удалил ее для места Ну, и решил ее снова скачать, ну, установить, переустановить заново И как раз поснимать, а то сейчас только за эскейпист я снимаю Что ж, это лицензия, сразу говорю Поэтому, у кого есть Let4Dead, ну, если вы хотите со мной поиграть, там, пишите свои ники в стиме я подумаю. Так, сразу говорю, я уже в Left4D там играл в несколько режимов, не во все. Ну, я сейчас хочу поиграть этот режим, где можно играть за зомби и за этих. Ну или не обязательно, можно и просто. Ой. Так, я, я пока не очень разбираюсь, что мы точно делать. А, жокей. Я тварь! Осторожно! Так, Перезаряжаю. давай! Беги! Да! Дьявол осторожно. Почему они Я не, не умирают? Чего? Ну, не, они умирают, просто их так много. А, мне нужно здоровье. Так, отключите сирену на третьем этаже. Олега куда дели? Олег, кстати, где? ты ведьма спалить её! О! Перезаряжаю! а а -а. а кто? Перезаряжаю! Ой, плевальщица, вот это! Байков! На меня попало это... Горящее дерьмо! Ну, я теперь с нашел их стать. Вород, ну поживее! Сколько можно? Т Фу. руку ходить, мне! Дурак, что то там остался. Помогите мне! Как этому дураку помочь? Чё, а как к нему пойти? На э, короче. Помогите, помогите. Короче, пусть отдыхает, сам виноват Я не знаю просто как ему помочь вовнуты. Там же еще этот танк есть Танк, хранила А где мы сейчас находимся? <связь> чё, чё они там забыли ну, опять? Убежу. О, машинка! Я теперь понял, что нам наверное, надо делать. То, что я люблю. Тю, чё этот Олег тут стоит? Ну, я вообще добрый, да, ну просто, ну, ну чё он стоит? Вот сразу побежал. Ладно, у кого есть идеи? А у меня есть идея. Помните рекламные плакаты? Снимитесь на фоне машины Джимми гипса Это значит, она где-то здесь. Мы просто вот. возьмем ее и уедем из этого кошмара. О, я помню, я здесь уже играл. Найти эту машину. План Б сидеть ждать тут пока мы не в, беду, в салонах машины не заправляют. нам придется еще где-то найти бензин. как только откроются Редко. двери, готовьтесь сбежать. так что ж давайте заправим тачку. ага вот нашел канистру нашел канистру о канистра, Канистру, канистра нашел. осторожно ну давай же, давай Мо. Мо! Эй, осторожно! Мо! Та так не Все вообще ко мне не бегут, я спокойно машинку могу заправить! Обойдешься! Есть! Ну ладно, вы их пока убивайте, я пока заправлю машину. Ну давайте, парни, давайте! Нужно еще десять штук! Нормально... У меня есть! Меня вообще почти никто не трогает. Погодите секунду, я подлечу. Готов? Чё... Бля, что то тогда это было слышно... Ла... Ка... Лут... Не, чем сейчас лучше? Почти в, зим, в зим валяется. Есть! Ну пожалуйста, пожалуйста! Скорее, скорее, Да мне на заправщика надо работать! хорошая идейка здравствуйте заправьте мою тачку а, хорошо Была вода. Так. Держите. Э ну и что это? Э э хорошо. С, с вас пятьдесят долларов. Сколько? у вас заправка, вообще, самообслуживание, так ещё заправка находится в доме. Хорошо, а тогда задайтесь с вопросом, а как вы на вашей машине в дом наш приехали? На Чё ты, подожди, я перезаряжу сначала. Блин, вот одна канистра осталась. Подожди, я... Подождите, я перезаряжаюсь зомби не убивайте. все, я готов. Можно можно убивать. О! Эй, мне тут нужна помощь. Да блин, всего-то одна несчастная канистра нужна. А меня тут не существует, какой-то мужик черный валяется, э? расисты. Обычный толстый ширный мужик валяется. Зачем он нам вот, Кто-нибудь поможет мне? А? Тот, блин, на, на одной канистре. Подлечиться надо. О, лучше. Я Я не угробит, Готов! Эй, не бей, срочку надо. Есть! Готов? Перезаряжаю. Давай, давай! Осторожно! Перезаряжаю. Перезаряжаю. Помогите, помогите! Помогите мне! Давай-ка мы тебя вытащим наверх. Что скажешь? Спасибо. Перезаряжаю. Осторожно! Меня схватил, я ранен. Убийщика! Привет, лезь, лезь. Ой, здравствуйте, вы ко мне в гости. До свидания. Перезаряжаю. Перезаряжаю! Не хотел Как много канистр Толстяк! Так, ладно. Пошли народ, держим! Да ладно, мы успели, а.. Почему машину никто не сел? Вот меня зачем? Использование аптечек две, использование обезболивающие одно. Разве я использовал обезболивающие? А, вроде да. Да я единственную рукопашку убил. Убито охотников, убито толстяков, курильщиков, убито громил. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что сегодня целый день дома, поэтому я могу много снимать. В общем... Скидывайте свои карты за Escape и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. В общем, на все ссылка в описании, и все что будет. В общем, всем пока. Удачи!